привет Но ну, если когда вы проверяете и вот такая система пошла но в принципе это ничего сложного нету и страшного ну значит у вас или вирусняк попал например как у меня или, или система что-то но ну, не то но это надо просто проверить открываем компьютер посмотрим что там такое так, где он у нас находится? вот Сейчас. Вот она. с Вот она. А, кстати, чтобы вот эта папка работала, здесь в основном, когда вы делаете вот такие от администратора проверяйте свою систему. Здесь может быть ошибка передачи драйверов и программы. Вот это у вас неактивно или что там не работает? Вот эта папка, вот она. Она должна стоять автоматически, за автоматические загрузки. Это должно быть вот тут. Сейчас я покажу, как ее включить. Без нее как бы компьютер очень плохо, ну короче, в, в темную просто напросто работает без этой записи службы так сейчас мы найдем автоматически сейчас а вот автономные файлы вот они у меня есть автоматически то же самое ставить автоматически и вот эти автономные файлы они потом вот сюда вот полностью записывается так вот ну вот написано здесь вот лог флагомов но это лог файлы так промод профессионал у меня переводчик есть кстати, я его сколько раз скидывал, чтобы вы его скачали. Ну, как я понял, что посмотреть посмотрели, но вы не знаете, что такое, как им пользоваться, например. Да? Ну ладно, бог с ним. Открываем. Так вот, копируем, смотрим. Вставляем. Переводим. Здесь более 90 языков новый замок добавил ну вот пожалуйста заблокировано заблокировано заблокированы это значит у вас система заблокировала что-то и что-то не хочет работать и не может исправить это может быть и вирусник или антивирусник заблокировал но в принципе вам Windows в обновлении не даст вам придется скачивать систему аналогичную вашей десятки или семерки в принципе ну Смотреть. У меня так, например, открывается у каждого у семерки там, ну, восьмерка восьмерки что-то смотрел, с восьмеркой недавно ходил. Что-то мне, на ну, она меня вообще не понравилась. Ирондоина какая-то скомпактирована все, намешана там. Ну вот, он то же самое на смотреть здесь какая у вас 64 и в принципе скачивать ну в принципе я ссылку могу скинуть потом ну, потом если в описании будет тогда скину а так просто смысла нету а, вот этот у меня тоже есть очень хороший кстати все с английского, сами ее дали, как переводится. Надо будет, пишите, ссылку сделаю. Она бесплатна, все с ключами. Ну, в принципе, пока, до свидания.